Привет тебе, дружище зритель! С тобой снова смерч. А это у нас старый топс. Тестируем сегодня с тобой G36C ствольчик я себе прикупил другой. Пойдем посмотрим, что это малына умеет. Угу. Прибрал я его, да? Нормально. Ух. Ух! Обошел. Это мой килл был. Отдай мне его. пиздю топлива ух ух у че каждый сам за друг друга сбрили о другое оружие а стволы меня понятно, стволы меняются, короче, здесь туматный режим с разными стволами можно нагибать. Режим каждый за себя с разными стволами, короче, да? Так, так а вот выебали вот здесь только что? Блять, нихуя себе. О, это откуда он меня? Какой-то конкретный знак. <свист> да что ты, блядь, не могу сбрить-то я его? <свист> Тут еще один. Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, бля, заобесы, ребята! О, бадный режим! тебе нравится этот режим! А-а-а! Нихуя он как долго орал! Ах твари-то, Где же вы есть-то? Оба, бежит! один оба друг друга <смех> нормально я на второй за списочки по убийству а -а -а. сука мука а вот меня откуда выебал то здесь в прошлый раз все я понял Ух, ух, больно ой ой ой ой ой ой ой ой где -то над вот еще один. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Я только появился и по мне было бич, бич, бич, бич. О, бежит. А чё не смотрим-то? А чё, братцы, не смотрим-то? Где чё есть-то? Ой, чё-то другое у меня тут дали. Я только к этому привык более-менее. О, какая хрень, лютая. Какой-то мега-карабин дали, да? Ребята, больно как нахуяривают-то. А, -а, -а, -а, а больно. ну-ка это темный пестолетик дали да поиграться понял, кто-то 30 нахосил а я 20 почему так Ах ты, блин, блядь, с опыт не играет. А где это пищ-пищ? Да, пищ. ребята, где этот? Где этот халь пищ-пищ? Давай пищ. тут. Вот он. Откуда карабин вылетел? Откутал? А куда? А я этого с писта этот меня с писта и вообще вот так вот все друг друга всех спистов. Да почему в спину-то опять? Бищ-бищ-бищ-бищ-бищ, блядь. Ааа, Прямо на автомат вышел. Ну кого же, дайте мне что-нибудь лучше, хули этот пистуль. Ой-ой-ой, где-то вообще вот здесь все пусть пыш пыщ пущ, Oh! Робовик Вот это да Давно я в таком месте не играл блядь. Круто! О, дробовик! Сейчас будем делать грязь Ай, блядь! Мне дали дробовик! Делаем грязь, дробаша. Друг друга, но у меня был раненый. почему я его не убил? Победитель. Сихолейш. но ну мы что, на четвертом, на пятом месте. Как-то так. Понравился видос? Подписывайся на мой канал. Ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорых встреч. Пока, друзья.